Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео мы поговорим о проекте Grossted Coin. Это довольно-таки старый проект, который хорошо себя зарекомендовал. И сейчас у него идут хорошие обновления. Также монета сейчас пампанулась. В общем, давайте сначала поговорим о данном проекте. Я вам о нем вкратце расскажу для чего была создана данная монета, где она сейчас применяется, как это все работает. Ну и следующий шаг будет, как мы сможем на этом заработать. В общем, как у нас здесь пишут, это частные транзакции, субатомные транзакции, которые с минимальной комиссией настолько быстро все это переваривает, обрабатывают и работают, и все это, опять же, работает анонимно. Мне понравилось, как они назвали кошелек «Самурай» довольно таки все у них скрытно это работает то есть даже через Tor либо VPN шифрование у них iC256 то есть э, взломать как-то там я не знаю среди транзакцию ну практически нереально больше всего меня порадовало то что они захватили абсолютно все платформы то есть многие делают Android кошелек iOS кошелек да максимум там еще какой-нибудь там веб кошелек Здесь же они захватили даже BlackBerry. То есть у них есть несколько кошельков для BlackBerry, несколько кошельков для iOS. То есть там даже можно будет повыбирать у них. Настолько большой спектр, настолько они во всех, скажем так, системах себя преподнесли, что тут, я не знаю, мне кажется, можно будет скоро и с Nokia какой-то убого зайти. В общем, 2014 года запустился проект. Потихоньку развивался. Сейчас, конечно, он за четыре года, точнее даже за пять вышел на новый уровень. Он сейчас уже у нас на CoinMarketCap и занимает довольно-таки не последние позиции. Также объемы торгов, которые идут за сутки. На каких биржах? Ну это просто колоссальные деньги. В общем. Что у нас идет дальше, как видите, да, следующая основная разработка, у них каждые 3 месяца идет обновление, то есть они постоянно каждые 3 месяца обновляют платформу, добавляют еще разные обновления, Ну сейчас мы об этом немного позже посмотрим, что именно будет. Как видите, через 10 дней будет еще новое обновление, это опять же повлияет на цену, то есть у нас сейчас был памп, небольшой откат, на откате можно будет купить монету просто банально ее захолдить и через 10 дней когда выйдет новое обновление цена опять конечно же возрастет то есть я так понимаю ну, многие я смотрел там по графикам а, примерные даты обновления когда были многие как раз на новостях на этом зарабатывали а, в общем можно монету купить абсолютно в любой валюте то есть в долларах там ну, вы сами понимаете, топ-проект, который уже, как вы видите, количество бирж, да, на которых он, Binance, Hobby, битрикс обид то есть про другие даже вообще не говорю, то есть топ-биржи, у них тут просто везде идут листины, ну, конечно, остальные такие, как у них даже листин на крипто криптовалюте есть, конечно, эта биржа для такой монет это вообще ни о чем, даже торги не особо интересно идут. Но тем не менее вы видите все графики, насколько монета продвинулась. И видите, да, у нас получается всего 105 миллионов монет. Сейчас уже на данный момент примерно 71 миллион монет, которые уже в обороте. И я думаю, скоро цена только будет подниматься вверх и вверх. Сразу здесь написано «Награды за блок» за начальный, за текущий блок, то есть, как это у нас там, сколько время блока, одна минута, алгоритм майнинга там, грозим 512, ну, для нас как бы не особо интересно сейчас получается, а, в общем, начать майнинг, а, кому интересно, можете подсоединиться по майнинг ну, как по мне, если майнить данную монету, то это у вас должна быть а, какая-то просто колоссальная ферма, размером, там, не знаю, с дом какой-то, чтобы нормально майнилось. На данный момент, мне кажется, просто проще купить монету, торговать ей, а, также холдить. Как видите, а, у нас здесь команда, конечно, лица скрытые, потому что, сами понимаете, такие обороты денег, которые сейчас идут, просто глупо было показывать свои лица. Потом, как говорится, такие долго не живут. Как видите, даже есть. Сергей из России, то есть есть и русская поддержка. Довольно-таки небольшая команда, 7 человек. Это, так сказать, основатели. Другие там, модераторы и тому подобные, конечно, здесь не публикуются. Но ладно, здесь мы особо останавливаться не будем. Идем дальше. Как вы видите, данной и она уже в принципе по всему миру и где она используется. То есть, даже можно уже оплатить и в лондонском такси, а, заказывать, а, я не знаю, в ресторанах еду. То есть, уже довольно-таки неплохое применение идет блокчейн. Даже оплатить парковку в аэропорту. То есть, ну, как вы понимаете, это, конечно, а, в развитых странах, а, скажем, даже в сверхразвитых, потому что у нас такое как бы, появится, я думаю, не скоро. У нас остается вариант либо помайнить либо торговать данной монетой. Ну, может кто-то платит за бугор и сможете там расплачиваться. Даже можно купить биткоин карты холодного хранения. это конечно вообще интересно получается. Ставки. Ну то есть, в принципе, все по нему. Там PS хостинге Ну, как бы есть и неплохие такие. Получается. То есть в ресторанах расплатиться можно. Не знаю, лично, мое мнение, это, наверное, ребята, которые создали проект, это теперь лично, их не рестораны подкрывали, и в них же можно там уметь расплачиваться. Ну, там кто знает. Ладно, что у нас по дорожной карте. Предстоящая 22 марта. Это у нас будет опять самурайские обновления Android кошельков. Потом опять же на BlackBerry. Я не знаю. Скорее BlackBerry популярна, наверное, в Америке. Где-то еще в Англии. Кто такими системами пользуется? Сейчас как бы самые популярные в наших странах сами вы знаете. Android и iOS. Другие конечно я не знаю. Ну и еще интересная Broadcast инструмент. Также неплохо еще будет когда у них будет интеграция с Legend, там да, на iOS и engine blue то есть э, монету можно будет потом уже как на флешках в принципе хранить то есть будет хороший такой холд. но вот на таких новостях монета сыграет и опять будет э, подъем цены как видите следующий потом 22 ну и каждые три месяца у нас будет обновление этих. ну в принципе с этим посмотрели разобрались я оставлю ссылочки в описании. Заходите в Discord. Хоть и большой проект, но администрация отзывчивая. И в принципе может вам помочь. Там, если у вас какая-то будет проблема. А, в общем, это так. Как вы видите, да, анонс был в 2014 году. Полмиллиона просмотров данной темы. Ну за 5 лет в принципе. То все равно даже там многовато получается. Многие проекты там, даже до 50 тысяч не доходит. Как видите, данный проект зашел хорошо. В общем, краткая информация о проекте, который мы уже, можно сказать, рассмотрели. Здесь, я думаю, нам здесь ничего особенно интересного не будет. Попадаем. Самое интересное, это у нас CoinMarketCap. Как видите, дабл Pump. памп. Сейчас уже немного откат пошел, как я говорил. Было там 157. На ну, тут, кажется, больше процентов. Сейчас будет откат. На откате покупаем монетку, ждем новостей. И, в принципе, цена, я думаю, опять себе неплохо покажет. Монетка должна будет залететь хорошо. Как вы видите, торги да, на обид идут а, за сутки. 300 миллионов долларов. Binance 123 миллиона долларов. Ну, я не знаю. Это просто за несколько дней там обороты миллиарды происходят конечно другие биржи мы даже рассматривать не будем то есть я так понимаю это были стартовые биржи у них и конечно они дошли до хороших бирж и проект теперь у них хорошо себя показал также будут ссылочки на фейсбук там twitter конечно посты мы здесь давненько не последний раз публиковали но лучше всего как я говорил это зайти в дискорд если что-то интересное, будет напрямую поинтересоваться. Как видите, да, у нас тут э, пост был последние 5 часов назад. Так что, конечно, эти субатомные комиссии, это очень прикольно. Когда вы можете привести там 100 тысяч долларов и заплатить, я не знаю, просто центы. Это очень круто. Сейчас, ну, как видите, здесь даже показывают. Отсканировал QR-код и можно уже даже купить кофе. То есть это у нас в Японии. Ну, Япония, как вы сами знаете, очень развитая страна. Поэтому для них это как бы не новость. ну Для нас это будет интересно. Не знаю, когда это до нас дает. Но лично, как по мне, проект зашел. И можно на этом и заработать, и на крайняк придержать монетку. Ну, а на этом пока у меня все. Так что давайте всем удачи, всем профита. Пишите свои комментарии, что вы думаете насчет данного проекта. Поддержите лайком. Всем пока.